На сегодняшнем уроке мы разберемся с понятием сложной функции, научимся находить ее производную, а также пользоваться правилами дифференцирования, если вы еще не умеете этого делать, так как эти правила проходят еще в школе. Чтобы научиться находить производные, совсем не обязательно знать и понимать, что такое производное. Поэтому определение производной я не даю. Вы можете познакомиться с ним и потом. Запомните только, что процесс нахождения производной называется дифференцированием. Так как вы часто будете слышать, продифференцируем эту функцию, значит, найдем ее производную. Первое, что нам нужно знать, это таблицу производных и уметь пользоваться ей. Если вы ее еще не выучили, распечатайте, либо запишите и всегда держите перед глазами. Вот она перед вами. В ней даны производные элементарных функций, на примерах разберем как ею пользоваться? Первое. c штрих равно нулю. С – это любое число, постоянное число, действительное число. Например, производная 5 равна нулю. Производная степенной функции находится по следующей формуле. Вначале мы пишем степень. Степень – это число. Неизвестное стоит под степенью. Итак, x в седьмой. Производную этой функции находим. Семерочку выписываем вперед, ставим. И x у нас остается в степени на единичку меньше. Как в формуле. Получаем. Следующее. И Еще один пример. Производная x в степени 1, 2. Или, что то же самое, производная корня квадратного из х. Сначала записываем степень, затем умножаем на х в степени на единицу меньше, Считаем и получаем производную. Третье. Производная показательной функции. Не путайте, пожалуйста, производную степенной функции, где в степени число, и показательной функции, где число стоит не в степени, а в основании. Находится по следующей формуле. Например, 4 в степени х. Такая функция. И Чтобы найти ее производную, мы переписываем 4 в степени х и умножаем на натуральный логарифм 4. Кто не встречался с натуральным логарифмом, поясняю, что натуральный логарифм – это логарифм по основанию е. Четвертое – логарифм х по основанию а, где а число, например, 3, находится следующим образом. один разделить на х и умножить на натуральный логарифм основания. То есть в нашем случае это 3. На практике простые табличные примеры – редкость. Таблицу производных мы применяем, в процессе дифференцирования более сложных функций. Например, как найти производную следующей функции х плюс натуральный логарифм х, или производную 6 синуса x умножить на х квадрат, или производную частного, где в числителе 7х четвертый знаменателе косинус х. В связи с этим перейдем к рассмотрению правил дифференцирования. Итак, правила дифференцирования. Первое. Константу можно вынести и нужно выносить за скобку при нахождении производной функции, которая умножена на эту константу. Константа – это число. Например. У нас вот такая функция, и нужно найти ее производную. Число c в данном случае или константа это 9. Чтобы найти производную, мы сначала девятку вынесем вперед, перепишем и будем находить производную косинус. Это минус синус. Дальше. Производная суммы функции равна сумме производных. Производная разности равна разности производных. Пример применения такого правила. Вот у нас функция, которая представлена суммой различных двух функций. Чтобы найти производную такой функции, нужно продифференцировать или найти производную первого слагаемого, производную второго слагаемого и результаты сложить. Производная х – это единица. Мы применяем формулу степенной функции, считая, что альфа – степень х – единица. И производная натурального логарифма – это единичка, деленная на х. Вот эта формула. Далее, третье правило. Производное произведение равна производное первого множителя, умноженное на второй, плюс производная второго умножить на первый. Например, внимательно рассмотрим э, вот эту функцию. Здесь произведение двух разных функций, содержащих переменную х. Применяем правило дифференцирования номер 3. Найдем производную первого множителя умножим на второй плюс производную второго множителя умножим на первый. Найдем все, что у меня здесь со штрихом. Производная синуса по табличке. Посмотрите, это синус. Х квадрат мы переписываем. Его производную находить не нужно. Плюс производная х квадрат это производная степенной функции. По формуле 2 находим 2х и умножаем на синус х. И последнее правило дифференцирования. Чтобы найти производную частного, нужно найти производную делимого умножить на делитель. Минус производную делителя умножить на делимое, и разделить все это на делитель в квадрате. Например, вот такая у нас функция. х четвертый разделить на тангенс х. х четвертый – это одна функция, содержащая х, а тангенс х – это совсем другая функция, содержащая х. Производная находится по формуле следующим образом – Производная делимого умножить на делитель минус производная делителя умножить на делимое. И все это разделить на делитель в квадрате. Там, где у нас штрихи, нужно посчитать. Можете считать отдельно вставочки и подставить х в четвертой. По второй формуле производная степенной функции это 4х скоб, дописываем тангенс минус производная тангенса. По формуле 7 это 1 разделить на косинус квадрат х, дописываем х четвертый и переписываем в знаменатель. Можно получившееся выражение упростить. Эти правила могут встречаться и не по одному, а несколько сразу. Тогда применять их будем поочередно, начиная с того, которое выполнялось бы последним, если бы вы решали пример только с числами. Например, нужно найти производную следующей функции. Что мы здесь видим? В числителе у нас сумма каких-то функций и функция знаменатель. Предположим, что вместо х у нас числа. В какой последовательности, в последовательности мы выполняли бы действие? Сначала посчитали бы в числителе, вот это умножили, затем что-то здесь сделали, если это можно сделать, прибавили, посчитали бы знаменатель. И только потом разделили бы числитель на знаменатель. Значит, находя производную, мы сначала должны расписать ее по формуле четвертой как производная частного. Расписываем производная делитель, делимого умножить на делитель. Минус производная делителя умножить на делимое и разделить на делитель в квадрате. Далее нужно посчитать то, что у меня осталось со штрихом и подставить. Вычисляем. Но мы видим, что здесь производная сумма. Производная сумма находится как сумма производных. Поэтому мы найдем производную вот этого слагаемого, второго слагаемого, потом результаты сложим. Находя производную первого слагаемого, мы пользуемся правилом дифференцирования первого. Мы сначала выносим константу вперед, шестерочку вынесли. Затем находим по второй формуле из таблицы производную степенной функции. Нашли производную первого слагаемого плюс Производная второго слагаемого находим по формуле 4. Дописываем умножить на синус. Минус. Производная синуса это косинус. Смотрите в табличку. Под номером 4, под номером 5. И умножим на вот эту скобочку. Перепишем. Знаменатель переписать. Далее, возможно, еще сделать какие-то преобразования, открыть скобки, привести подобные. Я этого сейчас не записываю. Немного разобрались с правилами дифференцирования. Мы еще не раз к ним будем обращаться и закрепим наше умение. Можно приступать к нахождению производной сложной функции. Что такое сложная функция? Это функция, которая образована из элементарных в несколько этапов. Например, возьмем несколько элементарных функций и как бы вложим одну в другую. То есть x квадрат подставим вместо х в синус, получается синус x квадрат, и дальше этот синус x квадрат подставим вместо x в тангенс, у нас получится вот такая сложная функция. Она образована у нас в два этапа. Количество стрелочек показывает, сколько этапов при э, образовании данной функции. Еще один пример. Функция y равен Арктангенс в кубе от натурального логарифма х квадрат. Взяли х. Затем образовали х квадрат. Из х квадрат мы сделали натуральный логарифм х квадрат. Затем арктангенс от натурального логарифма х квадрат. И только потом арктангенс возвели в куб. Я подчеркнула все на что обратить особое внимание сначала на квадрат потом только на натуральный логарифм потом на арктангенс а потом на куб получилась вот такая вот сложная функция если обозначить в общем виде то это получается две функции вложены функцию третью она образовывалась у нас три этапа. Три стрелки показывают, сколько будет множителей в формуле для нахождения производной сложной функции. В общих чертах я вам рассказала, что такое сложная функция. И вот, глядя на эту формулу, можно понять, что производная сложной функции находится как произведение производных каждой функции, которая образуется на каждом из этапов. А сейчас, сейчас на примерах разберемся более подробно. Итак, первый пример. Функция тангенс в кубе от синуса 2х4 минус 5. Сначала разберемся, как образовывалась данная функция. Взяли х, из x, а получили следующие многочлены, затем взяли синус от этого выражения, после этого тангенс от синуса, который от этого выражения, и, наконец, тангенс возвели в третью степень. Считаем количество стрелок. Раз, два, три, четыре. Значит, наша функция сложно образована в четыре этапа. И при нахождении производных должно быть ровно четыре множителя. Вот у нас уже найденная производная. Давайте посмотрим. Первый множитель, второй множитель, третий, четвертый. Разбираемся, как будем находить производную обычно находят производную, глядя на ту функцию, которая сначала на ту функцию, которая образовалась в самом конце, то есть куб. Итак, сначала нужно найти производную степенной функции. Глядя в таблицу, которую мы с вами рассматривали то этого то, таблицу элементарных функций, мы смотрим, как найти производную степенной функции, но вместо икса у нас должен стоять тангенс. Итак, производная степенной функции. Мы сначала степень записываем впереди, дальше то, что под степенью, должно быть в степени на единичку меньше. Итак, мы разобрались с производной на данном функции на данном этапе, то есть с кубом. Умножить на производную тангенса. Смотрим в таблицу производных и записываем производную тангенса, только вместо x мы берем то, что у нас под тангенсом. Вот все, что под тангенсом. Записали 1 на косинус квадрат но не икса, а целый вот такой скобки. Дальше умножить на производную синуса. Производная синуса это косинус, но вместо икса у нас, у синуса вот такой аргумент, поэтому мы записываем свой аргумент. И, наконец, умножить на производную скобки. Мы видим, что здесь два слагаемых, мы умножим на производную каждого слагаемого и результаты сложим. Так, производная вот этого выражения, мы видим константу, мы ее выносим вперед, просто переписываем, и умножить на производную х 4 по таблице смотрим, как находится производная степенной функции, это степень выносим вперед 4, и х остается в степени на единичку меньше, минус производная константы дает нам ноль, и мы закончили процесс вычисления производной вот такой сложной функции. Далее можно, конечно, упрощать полученное выражение, раскрывать скобки, приводить подобные и записывать более компактно. Но, в принципе, ответ у нас получен. Еще один пример. Найти производную следующий сложный функций. В отличие от предыдущего примера, мы сразу видим, что это произведение двух абсолютно разных функций. Поэтому в первую очередь, применяя правила дифференцирования, мы записываем, как найти производную произведение. А это Производная первого множителя умножить на второй, плюс производная второго умножителя умножить на первую. Чтобы окончательно вычислить производную, нам необходимо только посчитать то, что у нас в выражении осталось со штрихами, и подставить. Разберемся сначала с производной вот этой скобки. Это сложная функция, она образована в несколько этапов. Взяли х, получили из него 3х, затем взяли косинус от 3х и, наконец, этот косинус возвели в пятую степень. Поэтому производное этого выражения находится сначала как производная степенной функции, смотрите по таблице, как находить производную степенной функции, но вместо х берите то, что у нас стоит под степенью, а под степенью у нас косинус. 5 на косинус в четвертой степени, на единицу меньше. И все, что у нас под косинусом, у нас под косинусом 3x, мы записали 3x. Дальше умножить на производную косинус это минус-синус, но в таблице x, а у нас в синусе аргумент 3x, поэтому мы записываем свой аргумент. И, наконец, производная 3x, это константу мы вынесли, Производная икса дает нам единицу. Единицу не записываем, Упростили. И получился такой ответ. Вот это выражение нужно подставить теперь вместо штриха. И домножить на вот это, на следующую функцию. Плюс теперь вычисляем еще одно выражение, производную его. То снова перед нами сложная функция. И мы разбираемся, как она образовывалась. Из х получили 5 х куб, а затем взяли от этого аргумента арктангенс. То есть два этапа образования. Значит, при нахождении производной получается ровно два множителя. В предыдущей функции у нас три этапа, значит, получилось три множителя так находим. Производная арктангенса посмотрели по таблице, но вместо икса записали тот аргумент, который у нас, и возвели его в квадрат. Умножить на производную следующего выражения. 5 – это константа, постоянное число, выносим, и производная x куб, как производная степенной функции, это 3 умножить на Х в степени на единичку меньше. Упрощаем, получается следующее выражение. Его снова нужно подставить вот сюда. Я не подставляла. Я надеюсь, вы это сделаете очень просто сами. И еще один пример. Надо найти производную вот такой Первое, что бросается в глаза, это дробь. Значит, у нас две различные функции делятся одна на другую. Сначала нужно воспользоваться правилом дифференцирования. Как найти производную частного двух функций? Находим. Это производная делитель, делимого умножить на делитель минус производная делителя умножить на делимое и разделить на делитель в квадрате записали далее осталось разобраться со штрихами которые у нас остались отдельно разбираемся так как достаточно сложная функции сразу записывать будет сложно нам выписали это производная сложной функции и мы сначала находим производную степени уже не расписывая этапы образования функции, постараемся сделать без этого. Производная степенной функции – это 2 умножить на то, что стоит под степенью, это натуральный логарифм, степени на 1 меньше, 2 минус 1, 1, и первую степень мы не записываем. Дальше забыли про степень и находим производную только натурального логарифма. Это 1 разделить на то, что стоит под натуральным логарифом, на его аргумент. И умножить на производную самого аргумента. Аргумент он представлен в виде двух слагаемых. Производная первого, это производная константы, даст нам 0. Производная второго, выписываем сначала константу, выносим. И производная х, это один. Один не записываем. Вот это выражение вы подставите вместо штриха. И вот с этим выражением сейчас разбираемся находим его производную. Производная арктангенс 5х. Арктангенс 5х это тоже сложная функция. Образована на два этапа. Сначала образовывается 5х, а затем от него берут арксинус. Поэтому будет ровно два множителя. Производная арксинуса. Это 1 разделить на корень квадратный. Под корнем 1 минус аргумент арксинуса в квадрате. И умножить на производную самого аргумента. Это 5. Нашли и даст.